Друзья, всем привет! Сегодня хочу показать пару полезных самоделок из разного хлама, которые делаются за пару минут. Самоделки пригодятся тем, кто строится, собирает, строится, в общем, связаны со стройкой. Для первой самоделки возьму пару обрезков дощечек, а затем отторцую их и отрежу по 200 мм. и зашлифую на самодельном шлифовальном станке. Теперь мне нужны пару лезвий от ножа. Пускай они пока полежат, а пока возьму самодельный рейсмус и замерю паз утеплителя из пенополистирола. Сам лист толщиной 50 мм имеет паз в глубину 15 мм, а в толщину 25 мм. После этого повторяю такой же пас с помощью наших дощечек и скручиваю их между собой. Далее беру ножи и прикручиваю как показано на видео. Все, самоделка готова. Для чего она нужна? Работая с утеплителем из пенополистирола, я получил куски от целых листов, которые в каких-то местах идеально подходят, но не имеют пазов на местах реза, потому что мы взяли целый кусок и отрезали нужное, получился ровный спил, без паза. Получается пристыковать к этой стороне другой кусок можно только хорошо запенив этот шов, да и если другой лист этот паз имеет, то его предварительно нужно срезать. Да и сами пазы ведь не зря придумали. И ситуация вообще бывает разная, Поэтому, как видите, я сделал очень простое и крутое приспособление, которое эти пазы делает за одно мгновение и без усилий. Увидел я подобное на просторах интернета и удивился, почему же я раньше так не сделал. Тут же побежал делать, тестировать и делиться с вами. Вдруг кого-то эта штука тоже удивит. Но это еще не все, я решил сделать еще одну полезную самоделку из вот такой старой ножовки, для прямого своего назначения она уже не годится, и ему пилили пеноблоки и зубья стерлись. В застройку у меня накопилось много таких ножовок, я их собирался выкинуть, но решил попробовать им дать вторую жизнь. Для этого делаю на ножовке разметку и отрезаю лишнее. Затем меняю круг на шлифовальный и затачиваю получившийся огрызок до более или менее острого состояния. Все, теперь тест. Не всегда же приходится работать с пенополистиролом. Для чего была сделана первая самоделка, подумал я. Чаще все-таки работают с мягким утеплителем. И знают, что простые строительные ножи для резки утеплителя вроде подходят, но очень быстро тупятся и порой все-таки работать ими неудобно. Поэтому я решил сделать такой нож из ножовки. Давайте проверим, как он работает. Утеплитель пятерку режет с легкостью. Попробую сделать нарезку из него. Полет нормальный и, кстати, работает легко. Нож жестко и удобно сидит в руке. Проверим на утеплителе потолще. Для этого я поехал к другу, который как раз занимается сейчас утеплением дома. Я знаю, что он утепляет в основном десяткой. Проверю, как режет этот нож, а заодно и помогу ему с утеплением. Ну, как видим, нож со своей задачей справляется на ура. Я с уверенностью могу сказать, что штука рабочая, так как я целый день им нарезал утеплитель. И ни капли не устал. Плюс рез получается ровный. А если уж покажется, что нож как-то слабо режет, то всегда его можно поднатащить и работать дальше. А на этом на сегодня все. Надеюсь, кому-то видео окажется полезным. Если это так, то поставьте лайк, ну и оставьте пару слов в комментариях. Может как-то доработать эти самоделки, или есть более крутые способы работы с утеплителем. Пишите. Всем, думаю, будет полезно. Не забывайте подписаться на канал, если еще не подписаны, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Стараюсь делать что-то простое и полезное. Также в описании, если кому интересно, каким инструментом и оснасткой я пользуюсь, вы найдете ссылки на это в описании под этим видео. Всем спасибо за просмотр, хорошего вам настроения, пока-пока!